Ты чем тут занимаешься, у нас как бы это есть поважнее дела. Мне вот интересно, что она, вот когда она закончит болтать. Ну так это надувная, с Китая. Ммм, ну я так вижу, она у тебя разбирается в машинах. В дуимайндах она разбирается. Ну и это тоже. Погнали. Чё у нас? У нас по доске налёт на тюрьму. Проникните Ой -ой. в тюрьму. Бойлинг-бок и устраните несколько целей. Общий доход 326. Чё? Да. Вы здесь хотите принять? Ага, и тут Сесен там не объясняется. Ага. Это на самом деле не такое легкое задание. Четыре крупные банты Лос-Сантоса. Крысиная эпидемия, группа с ученышей, такие словечки просто огонь. Тюрма Болингбрук. А, так нам, получается, нужно в тюрьму и убить людей, а не вызвать. Нет, сейчас нам нужно будет, чтобы... Короче, сейчас нам нужно посадить кузена. Кузена сесанты посадить в тюрьму. Ну да, помогите Лил Дику, Зен и тогда он сядет в тюрьму. Боллинг брок и найдет ваши цели, собственно, задание инсайдер. Ну да. Ну чё, на моей точке поедем, да? Да, да, да, да, да. Погнали. Я просто решил даже не дослушивать, что она скажет, чтобы уже увидеть, куда ехать. О, сядьте в Ремус Лилди. Ремус Шремус. О, вот он. Даже так, я давай хочу я за повезти. рулем тогда. Не. Подожди, а ты куда сядешь? Я Иди в Иди садись, я лучше, я лучше свою тачку возьму. Иди, иди, садись. Да блин, ты издеваешься? А почему не четырехместная? А он все болтает, ты прикинь? Не, он меня только начал. Давай, полетели. Короче, вести его нужно. А мы уже, кстати, почти доехали. Да, вот, вот, вот оно все дело. Так. Да елки-палки. Блин, я ехать не могу. Дожидаюсь, дожидаюсь. Я тоже не могу. Поехали. Инновационная стратегия. Казалось бы. Ой-ой-ой, какая это местность интересная. о ща будет весело. Эй, hey, Джей. <coughs> <coughs> Ко мне какой-то чувак идет. Уже не идет. Слышишь? Ага. Он кого-то пристрелил там. Кайф. Ой-о! Погнали отсюда. Поехали. Японский бог! Началось, началось. Да что капец. Подожди, они за нами поедут. А, тут еще да, и. Нужно, нужно сбегать от них. Нет, нет, уехай, ехай прямо. Куда ты поехал, зачем? Я вот сюда. Ты, сюда же прямо в, самое поед... гет... ты в самое гетто поехал. Самое гетто я. Ты сумасшедший. И от них сбегать надо, а ты поехал прямо на них. А можешь перебить их? А смысл? Ты хочешь ну, перебить Ну, написано... Нет, или их перебить. Да или... ехай уже вперед, японский ты бог. Ехай вперед, кого ты тут перебить хочешь? Вот этих. Да на кой хрен они тебе сдались, они сейчас его убьют. Вот сразу видно, кто с не имел вообще никакого дела и в гетто не ездил. Уезжай отсюда, вали! Повалить, пускай догоняют. Вперед, куда перебьём. видишь. Сейчас я тебя подтолкну так, что ты забудешь, что они там есть вообще сзади. Давай, вперед. Отлично! Поехали к копам. Нам в участок. Mm -hmm. И у него там спроси, ему понравилось вот летать, как я вот показал? Не знаю, он молчит. Он не разговаривает. Йох, йоу! Он говорит только по каким-то скриптам. Бай, говорит. Ну все, надо доставить твою Коломагу. Сисанта что-то говорит. Готово сдался властям, похоже, знаешь, что делать. этих yeah, чуваков know, он найдет не вопрос. Когда войдешь в тюрьму, right. надо будет нажать на курок. Мастерскую, говорит, надо отогнать. А, ah, ну мастерскую это прямо и налево. Ну да. И чё, это все, что ли? Это все. Я верю, надо было повоевать. Интереснее было всех прибить и тогда свалить. Да нафига ты всех не перебьёшь все равно? Ты ж видел там... Вот весь район, где мы были, он весь там. Я помог. Лил Ди. Классно. Задание выполнено. Отлично. Ну что ж, мы тогда на этом закончим и уже в следующий раз будем там следующие задания выполнять. А вы обязательно подписывайтесь на канал, если это еще не сделали. Ставьте лайки и конечно же пишите комментарии. Hey, see you. Mm -hmm. да именно так.